Вы вступаете в контакт с силами, сути которых не знаете. Не обижайтесь, но только глупец не боится тех сил, которые не понимают. Ваша проблема в недостаточности информации и различна в мнении. За это, собственно говоря, и вы пострадали. Назад вы уже ничего не отыграете. Дело в том, что время, которое отдано на подобного рода культы, магические, шаманские, орденские, сектантские, они, как правило, обычно не возвращаются, потому что человек отдает время добровольно, у него никто ничего не забирает, а по иерархическим правилам они стоят выше очень многих систем и очень многих эгрегоров, потому что за ними стоят силы, контактирующие с ними напрямую. Время, которое отдано, назад не отыгрывается. Единственное, что вы сейчас имеете, это опыт. И вы этот опыт либо обратите себя во благо, либо, к сожалению, будете по-прежнему обижаться на весь мир. Вот самая плохая позиция, это сейчас обижаться на весь мир. Надо высушиться от обиды, просто высушиться от обида, оставить сухой остаток информации и проанализировать его, где вы были неправы. И на будущее имейте в виду, ваше право на ведьмовство нужно доказывать. и Ни в коем случае не разбрасывать его на всех желающих с него поживиться. Потому что, к величайшему сожалению, право на это имеет в нашем мире очень мало кто если есть человек, который не ценит это право, просто считает, что оно у него есть, и все, рядом с ним всегда будут околачиваться те, у кого это право нет, но он очень хочется его заполучить. А заполучить его можно только одним единственным способом. Носитель права должен отдать его добровольно. Причем не, не, не, не важно каким способом, даже чисто в игровой форме. Да, иногда бывает такой в игровой обманной форме это право все равно переходит. А вот самая худшая форма возвращения собственных сил, это обижаться. Не обижайтесь, это просто был ваш опыт. Имейте просто в виду, вам с людьми, которые позиционируют себя как великие гуру, великие шаманы, великие маги и прочие великие с большой буквы В, мы, Г и так далее, да, вам надо держаться просто от них подальше, ибо вы папки на лесть, а они именно лестью будут вас заманивать в свои собственные сети, чтобы вы добровольно из песни вкладывали свое, свое время, основанное на ваших правах, в их системы. От этого они будут сильнее, а вы, к сожалению, слабее. И будете падать с каждым разом все ниже и ниже. Сначала до уровня купцов, зависимость от купцов будете потом на уровне земледельца, то есть здоровье будет хворать. И дальше еще только хуже, когда хуже, уж не знаю куда. Вот, поэтому постарайтесь из этой печальной во всех отношениях истории сделать правильные выводы и учитесь работать со своей эмоционалкой. Вы должны стать сильнее их всех, вы должны стать сильнее всех. И ни в коем случае да, тщеславие это ваша самая уязвимая, ахиллесовая питание. Вы должны бороться со своим тщеславием, потому что это ваша уязвимость. Вот когда вы ее поборете, она станет вашей силой, а пока это ваша слабость. Не первый случай такой, я уже сталкиваюсь с ним, к сожалению. Так бывает. Даже в любой коммерческой компании приходит человек, у которого, например, есть право на деньги, порог, да? право на деньги. А у хозяина этой компании нет такого права, но очень хочется. Пети плесатель начинает вокруг этого сотрудника совершенно отчаянно. Например, если это женщина, он может сделать ее своей любовницей там, и так далее. Да? У него как-то резко начинает пребывать, а у этого человека начинает резко убывать. Да, почему? Потому что время и силы, это, этот человек, обладающий правом, начинает давать добровольно. При этом при всем самом тяжелейшим инструментом является лесть, которая падает на благодатную почву тщеславия. Вот. И здесь надо быть в этом отношении очень аккуратно. Если ты знаешь, что за тобой стоит сила, то Первое-наперво, что надо помнить, это избавиться от качества, быть падким на листь. Потому что это самый первейший инструмент, которым начинают подтягивать к себе того, у кого силы есть, к тому, у кого этой силы нет, не было и не будет никогда, потому что права нет. Зато есть очень хорошая хитрость, подвешенный язык и умение красиво говорить комплименты.